Хорошо, давайте поговорим про доверие. Что такое вообще доверие? Я уже про это говорил немного, но повторюсь, что доверие это некоторый кредит другому человеку, исходя из того, насколько вы уверены в своих силах. То есть если я в своих силах уверен рядом с человеком, то я примерно могу прикинуть, что я могу ему доверить. Вот. Поэтому есть смысл, не, ну, не то чтобы людей переделывать, мы их не переделываем. Есть смысл свою уверенность, свои ресурсы прокачивать. Если вы себя принимаете, в себе уверены, будет легко доверять. Вот. Нужно доверять то, чего не жалко, то есть то, что легко можно потерять. Если вы можете про что-то говорить внутри себя, принимая сами это, Тогда вам не страшно будет, что это как-то против вас используют. Понимаете? Вера, вера в силу мужчины. Что это значит? Это значит научиться видеть лучшее в нем, вот то, что есть. У мужчины, у каждого есть вот этот потенциал, да, то есть какая-то его сила. И ваша задача как женщины на ней сконцентрироваться. То есть вот то, что вы будете поливать, то и вырастет. Вот у вас есть, например, там две грядки. Одна, сорняки, это там недостатки мужчины, вторая, его достоинство, там, цветочки. Вот что вы поливаете, то и будет прорастать. Вы можете его гнобить, находить недостатки, что он там жадный, тупой, грубый, безответственный, и это будет он прокачивать каждый день. Он слушай, говорит, я с тобой, когда связался, я таким не был. Я стал еще хуже, блин. Спасибо, моя демоническая душа растет, да? Мне нужна была такая ведьма, да? Или наоборот, он с вами свяжется, и он бы становится лучше, скажет, блин, я не был такой. С другими я там был шалтая болтая, а с тобой как бы я стал каким-то надежным, ответственным, стабильным. Что ты сделала со мной, да? королева? И кто бы что ни говорил, это влияет, вот. Вот, вот, я могу сказать по своему опыту, вот, скажем так, по трем отношениям основным в моей жизни, каждая женщина определенное качество у меня усиливала и определенное качество ослабевала. Скажем так. В силу там каких-то своих, скажем так, моментов. Но это работает. Вот, оно офигенно работает. Одна может вырастить, скажем так, героя, а вторая может быть из героя сделать блин, вообще, тряпку последнюю. Почему? Потому что мужчина расслабляется рядом с вами. Вот если вот он стал вам доверять, он расслабляется. А когда он расслаблен, вы на него можете оказывать влияние. То есть если вот он пришел домой и метафорически снял доспехи, снял там оружие свое, вот, и вы ему там яду в еду, он как бы и кочурится. Хотя до этого он там, может, войну выиграл. Мужчина инстинктивно дома расслабляется. Вот он, я знаю, что когда я прихожу, скажем так, на работу, я э, веду себя по-другому. И дома я более мягкий, более расслабленный. Почему? Потому что это другое пространство. Как бы. Мне не нужно э, что-то, мне не нужно воевать и завоевывать. Мне, мне можно расслабиться и отдохнуть. И поэтому вы влияете на мужчину, если вот вы с ним все живете, как бы, ну, вообще влияете капитально. Вот. Для того, чтобы видеть лучше, нужно поинтересоваться его целями и интересами. Просить, просить какие у него планы на жизнь вообще. Вот, что ему интересно, что ему важно. И, и дальше вот вы идете, смотрите как, вы спрашиваете, и спрашиваете а почему интересно? Слушай, расскажи, но ну, как так ты к этому пришел? Вот, и все, в этот момент мужчина начнет, если мужчина начнет говорить про то, что ему интересно, он начнет проявлять свою реальную силу. И вот то состояние, в котором он, вот он в страсти находится, в этом интересе, вот это вот его и есть потенциал. То есть никогда он вам рассказывает какие-то правильные вещи, как надо, как не надо, Вот когда он говорит о том, где у него есть вот эта вот страсть, интерес. Значит, вот эта сфера, она резонирует с его душой. И вот вам нужно в эту сферу, в это место, вам нужно будет вливать вашу силу, ваше, ваше внимание. Это и будет то, что подкинет как бы дровишек в огонь. То есть вот да, как, ух ты, ничего себе, надо же, и что? А дальше как? Да, и все, и он там начнет вам рассказывать, там, да, а что потом будет? А, потом это. Какая здесь техника безопасности? Естественно, не лечить его и не улучшать. Вот, когда он про свои интересы рассказывает, не нужно его лечить лучше. Нет, вы знаете, вот это, вот, конечно, хорошо, но есть другая концепция. Не, не надо это делать без запроса. Вот, то есть ваша задача, наоборот, позволить ему загореться. Не мешая, а просто поддерживая то, что вот он говорит. Дальше. Интересы, планы его, намерения, долгосрочные цели. То есть вот, пускай он тоже зажжется и про это начнет говорить. Вот. А, ну, а вы тоже спрашиваете, как ты это планируешь. То есть, во-первых, вы с ним знакомитесь. Так? И вы знакомитесь с его силой, потому что он рассказывает о своем, о своем, как бы, интимном, о важном. И вы тогда можете увидеть, как он загорелся вообще. Что это? Это, это уголек, как бы, или это там костер? Потому что узнать мужчину можно только тогда, когда он рассказывает о том, что ему интересно в своем предназначении. Он может рассказывать какие-то другие вещи, но это будет так, вот знаете, так, а -а -а. Не то, не все, не рыба, ни мясо. И вы можете сделать ошибочный вывод о том, что мужик это не рыба, не мясо, какой-то вообще тям -тя -тя. Ваша задача э -э, увидеть, э -э, увидеть э -э, то, что его зажигает, и про это с ним поговорить. Вот вам тогда будет понятно вообще, что, -что перед вами, э -э, какой потенциал у мужчины углубляться, уточнять, любопытство проявлять и туда чувства добавлять. Да, ух ты, вот это вот все. Ну, как бы искренне, вам должно быть интересно. И, скорее всего, вам будет интересно, потому что, ну, это заразительно. Если он от души рассказывает, вы тоже включитесь в это. То есть ваша женская природа сработает, как вот, ну, вот он, там, он вас кружит, а вы кружитесь. Ну, если, конечно, это вообще э, не в противо... Ну, не в противоход вашей душе. То есть заодно и разберетесь, как бы, насколько его цели, насколько его цели вас тоже вдохновляют. Потому что об этом всем ну, желательно говорить до того, когда вы сели вот эту лодку и начали отношения семейные. А потом выясняется, что оказывается, нас кроме нижней чакры ничего не привлекало. Вот, а почему? А мы не говорили, не было времени, мы другими делами занимались. Поговорить надо. Обязательно.